Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репев вы на канале Репей Курортная Недвижимость. И мы сегодня с Надеждой и Анатолием решили показать вам замечательный дом, который находится в Адлере. И мы изначально хотели сделать вам подборку домов, чтобы вы посмотрели, может, повыбирали что-нибудь. Но когда мы зашли именно на территорию этого дома, идея вставить в этот обзор еще какие-то дома отпала напрочь. Потому что конкретно этот дом заслуживает, заслуживает отдельного внимания. в адлерском районе сам дом основной 400 квадратных метров также на территории есть дом баня 200 квадратных метров везде кстати разный стиль дом выполнен в испанском стиле а баня выполнена в средневековье но это мы увидим также у нас есть отдельная летняя кухня в которой есть комнаты для персонала со своей кухней и со своим санузлом и большой бассейн 12 на 7 купель сеновал и 16 соток ландшафтного дизайна ну как это так? На самом деле, когда мы только первый раз сюда зашли, мы около часа просто ходили по этому дому и изучали очень много разных деталей, потому что здесь взгляд цепляется практически за все. То есть здесь стоят красивые вот такие вот осветительные приборы. Часики вот такие вот висят. Очень много различных растений. И вообще сам по себе дом очень аккуратный. На самом деле, чего стоит только вон та терраса, которая продолжается на всю ширину участка. И мы чуть позже с вами ее посмотрим. Мне очень нравится то, что Здесь дом уже с устоявшимся ландшафтом, то есть он не свежепостроенный, то есть здесь уже все устаканилось, здесь по сути не нужно ничего вам достраивать, возможно что-то переделать по свой вкус, но тем не менее вы сюда заходите и находитесь в собственном таком дворце. Вот я просто недавно был в Ялте, и почему-то я только что здесь ребятам говорил, и вам еще расскажу, что такое ощущение, как будто мы вновь очутились там и находимся среди дворцов. Вот где-то там справа должен у нас Ливадийский дворец находиться. С самого дома, кстати, открываются очень хорошие виды на море, и вообще, в принципе... Практически с каждой спальни мы это все увидим. И он выполнен в таком стиле, причем построен он относительно недавно. То есть ему порядка 12 лет этому дому. И тем не менее он сделан по современным канонам, по всему-всему-всему. То есть вы его просто покупаете в дальнейшем и эксплуатируете на ПМЖ. Причем, согласитесь, да, отсюда можно вообще не выходить что летом, что зимой. Ну, если кто-то привозит овощи. Ой, овощи. Я вегетарианец просто. Ну ладно. Если кто-то приводит еду, то да. Потому что здесь есть абсолютно все для того, чтобы вообще жить. Чувствую себя прекрасно. Да. Надежда, Анатолий, ведите нас. Все центральные абсолютно коммуникации. Дом газифицирован. Вот, кстати, вот в этом э, помещении летняя кухня. И как раз там же стоит э, газовая котельная. Отапливает дом, э, летнюю кухню и баню. Дом-баню. Летом здесь, вот как бы такая релакс зона перед бассейном. Я знаю, что еще хочу сказать, что вот мы даже сейчас находимся в этой зоне, и по сути сейчас день, но уже где-то близко к полудню, и здесь нет солнца. То есть ты, в принципе, здесь не сгоришь. Это очень комфортное место, потому что вот это дерево и вот эти в дальнейшем также будут загораживать вас от палящего зноя, и ну, вы всегда здесь можете спрятаться. Но, если, например, этого места не хватает, есть вон то. Это открытая часть, там раскрываются порталы, мы чуть позже в нее сходим, вы посмотрите, и если, например, здесь солнце все-таки вас достало, то там точно не достанет. Но мы чуть-чуть туда сходим. Еще, кстати, хочу сказать, пока здесь находимся на территории, что здесь есть две парковочные зоны, нижняя и верхняя, на 8 машин. Нижняя. Ну, 6-8 машин. Нижняя парковочная зона на 6-8 машин и верхняя парковочная зона, где есть... Там даже гараж а, есть, да. да, ну, как бы гараж на две машины. На самом деле дом а, выполнен прям для большой семьи, то есть если у вас есть мама, папа, дедушка, бабушка, сестра, братья и так далее, то вы в принципе можете вот в этот дом отдельно заселиться и вот будете кайфовать здесь. Во-первых, вам здесь хватит территории для всего этого. Во-вторых, вы даже внутри дома-то практически пересекаться не будете. Я думаю, что нужно, наверное, начать с меньшего. Это именно баня, и мы сюда специально и идем. А, наверное, давай сначала мы расскажем, что здесь есть купель. Она находится прямо на выходе из бани. Вот так она выглядит. И то есть здесь конкретно выход. То есть вот окно бани. Вы выходите через вот эту дверь и ныряете прямо сюда в купель. Но если хотите, можете здесь посидеть. Там еще есть такие небольшие поднятые типа ступеньки. Но на самом деле это как можно использовать как сидячие поверхности. Так будет правильнее сказать. Чуть позже сходим с вами туда на территорию. Ну, раз ты сказал про купель, тогда скажи про сеновал, который тоже здесь имеется. После бани вообще неплохо полежать на сеновале. И вам будет предоставлена такая возможность. Сейчас, кстати, сено убрано. А если бы не слела То есть используется это больше летом Весной и ранней осенью Помните, у нас зима, да? Я думаю, все равно это <с больше <с декоративная <с Такая история Нет, ты чего? Там... После бани на сеновале полежать Это вообще же очень крутая штука Если просто вы ни разу не пробовали это То обязательно попробуйте Нормальные бани, нормальные парильщики используют эту тему То есть вы попарились А потом на сено, именно на чистое сено Без всяких вот этих вот которые не туда куда надо впиваются ты на них ложишься и просто кайфуешь и причем здесь такая вот тенистая зона которая как раз таки вас не будет докучать это на самом деле остатки просто материала из которой была построена баня, и она просто используется здесь можно в принципе это все немножечко достроить из таких же бревен и превратить в еще одну беседку можно было кстати да так сделать в принципе или что-то еще сделать, но там уже вы сами разберетесь, именно те, кто купит в дальнейшем этот долг. Заходим, господа, Маню. в Маню. Если вы думаете, господа, что баня представлена просто баней, то не совсем это так. Потому что здесь, конечно же, вы можете попариться, а можете еще и хорошо посидеть. Причем посидеть после бани возле камина. При этом здесь еще есть, кстати, дополнительная кухня. То есть вы, в принципе, здесь можете приготовить холодильник. Больше, чем у меня дома стоит, хотя даже это просто баня. Много разного котельного оборудования, которое снабжает эту баню теплом. И здесь можно сразиться... На шпаге. Аккуратнее. Баня выполнена в средневековом стиле, и здесь очень много элементов декора, которые выполнены вручную, то есть у мастеров все это заказывалось, материал, материалы ну, то есть таких вещей ты вторых не найдешь нигде. Все вот сделано именно для этого места. Обратите внимание, какая люстра. То есть как будто здесь когда-то проходили викиниги. Yeah, yeah. И, и оставить после себя, помимо шпаги и копья. Главное, сильно, видимо, не напиваться здесь. Пойдемте, наверное, посмотрим основные зоны сначала самой бани. Да, кстати, здесь еще вот есть два санузла. Они абсолютно идентичны, только зеркальные. Вот так они выглядят. И здесь у нас с правой стороны находится сама баня. Выглядит она вот так. Ну, прям, согласитесь, хорошо сделано. Но не то, что сейчас просто делают из вагонки или еще из чего-нибудь. Здесь она а, такая обмазанная, глиняная. Очень красиво это выглядит. И здесь, напротив, есть вот эта замечательная ванна, где вы можете зашториться и просто в ней лежать. Ну, или расшториться и лежать с видом на бассейн, на территорию, и просто наслаждаться жизнью, кайфовать. Как я говорил, что баня, в принципе, представлена не единым этажом, и сверху у нас есть... Также зона релакса. И здесь вы можете поиграть. Вы сейчас видите, как бильярд выглядит растерянным, Но для того, чтобы сукно не портилось, его застилают. Чтобы солнечные лучи, которые открываются вот здесь, не портили поверхности. Да, обратите внимание на мебель. Вся а, мебель сделана на заказ. Все сделано у в едином стиле. Какие у нас ножки. Сочетание, то есть получается вот здесь видите да цветочки цвет и здесь вот точно также но второй этаж господа здесь тоже не окончательно это не конец бани потому что есть еще лестница вниз и мы сейчас пойдем именно туда также есть выход получается на вот этот проходной балкон потом мы по нему прогуляемся спускаемся в подземелье в общем вот это место Планировалось как погреб, но... Нормального, да, такого размера погреб? Да, а, но потом а, появилась затея сделать здесь кинотеатр и какую-то лаунж-зону, и вот здесь вот сделали окно. Это уже в самый последний момент, а, так как хотели сделать бар. Но это уже будет делать новый собственник, потому что, ну, решили продавать. Вот теперь баня закончена, и мы сейчас снова с вами по территории, по вот этой прекрасной, пройдем уже в сам дом. Я хотел показать вам еще вот эту вот часть, она действительно потрясающая, и заодно обойдем баню. Здесь еще есть такая небольшая опушка, на которой вы, к сожалению, ничего не можете построить, но можете за ней ухаживать. Можете здесь посадить хурму или еще что-нибудь такое, то есть будет у вас свой садик, аккуратный, красивый. Но он, к сожалению, никак не может быть реализован с точки зрения строения. Эта часть обходная вокруг бани. И мы сейчас с вами окажемся на очень эстетичной зоне. Очень эстетичная зона – это балкон. Можно выходить значит, вечерами или утрами на променад. Здесь летом все виноградники, сейчас его обрезают. А вот это у нас стоят собственные эвкалипты. Поэтому воздух здесь эвкалиптовый. А как вы знаете, эвкалипт. Эвкалиптовый воздух. Очень полезный. Да. Ну, и получается, она вроде как бы ограждена с двух сторон. Такая приватная зона, где можно посидеть вон, например. Можно ощущать себя здесь князем балконским. Вот. Ну, что-то такое. Онегинская, пушкинская. Очень приятная зона, на самом ну, да. деле. Здесь также есть плющ, плющ, который растет именно по фасадам заборов, домов и так далее. Очень много используется именно в Англии, в Европе на таких вот старинных зданиях. Отсюда мы тоже прекрасно можем видеть море, а при этом вас оттуда не может не видеть никто. То есть здесь, как вы видите, достаточно плотная засадка деревьями, вы наблюдаете все, что хотите, вас не наблюдает никто. И здесь есть еще подсветка в некоторых кустах, но вот это вот, в частности, дерево подсвечивается, это все деревья здесь подсвечены все вечером. Можете поставить этот видос сейчас на паузу, сходить налить себе чая, возможно даже сходить в магазин за рулетиками и с каким-нибудь джемом. И потом вернетесь и продолжите. Ну а для тех, кто не устал это все смотреть, потому что это все действительно прекрасно и эстетично, мы продолжаем. Вот, кстати, еще и лимоны растут. По пути в дом, да, давайте еще зайдем с вами, посмотрим, как выглядит у нас летняя такая кухня. Эта часть, куда можно заехать на машине, и здесь у вас вот такая вот большая зона летней кухни с островом здесь сушиться какие-то растения это кстати не лаврушка это и здесь кстати есть еще вот котельное оборудование то есть чтобы вы понимали насколько все серьезно выглядит это все вот так красиво да элементы кодеку и очень важная зона где можно хранить все инструменты чтобы вот за этим всем мы поднялись на верхний каскад, где представлена у нас беседка и мангальная зона. Да, в которой все есть, вот видите, водичка, причем это, видите, еще камень. Красиво. Здесь вы можете развести камин и вот вам, пожалуйста, сама часть. А вот гараж, в который на сегодняшний день спрятаны цветы. Для того чтобы они не погибли зимой и вот вы ими наслаждаетесь. Насколько все гармонично? Как все лаконично перетекает из одного в другое. аккуратно здесь лезть. то есть с какой бы стороны ты ни пошел, везде потрясающие виды, везде можно ставить себе стульчик, книжку, читать и видами. Наконец-то мы идем в дом, да? Заходите, можно. Ребята, кстати, здесь в 2015 году, когда они делали ремонт или дополняли его, сделали вот такие вот балки. Балки сейчас модно, но сделаны они были аж в 2015 году. Здесь, с этой стороны, есть вот такая вот часть. Причем, основная часть дома, она находится там. Здесь просто есть одна из спален, которая на сегодняшний день ну, немножечко ремонтирует. Спален здесь... 8 или 10, я, к сожалению, запамятовал, но мы сейчас их с вами все посмотрим. Здесь огромное количество зон хранения, я думаю, что мы даже не будем по ним по всем проходиться. Здесь огромное количество санузлов, но мы, наверное, покажем вам основные зоны, как это все выглядит. Вот здесь, например, находится санузел, но просто уделять внимание каждому, это действительно будет очень много. И как бы есть здесь больше на что посмотреть, нежели показывать вам все санузлы, которые здесь представлены. Дом 400 квадратных метров, а в нем есть 9 спален и каждая со своим санузлом и небольшой гардеробный. Здесь у нас кухня. Кухня выглядит вот так, обеденная часть. Это, как вы понимаете, не единственная кухня, которая здесь вообще представлена. Все картины в доме рисованы. И это вот очень крутое место, гостиная. это. Да, причем камина в доме 2. Здесь это как бы первый этаж или это уже как второй Это второй этаж, потому второй этаж. что есть еще снизу этаж. Да, и на первом этаже тоже есть камин. Как картинная галерея. Раз картина, два картина, три. И все они вот выполнены в таком в желтых тонах. Очень красиво, очень эстетично это все смотрится. И здесь прям высокие потолки. В зимние вечера очень удобно будет читать книги, так как ты любишь. Здесь есть еще один этаж вниз. Мы, наверное, ставим его на закуску, потому что эстетика это все находится у нас наверху. Мы оказались с вами на этаже спален. Есть еще один этаж сверху спален. И здесь у нас представлены четыре спальни. Есть еще одна миниатюрненькая такая. Тут даже на самом деле нельзя же, сказать, что есть какие-то основные спальни и не основные. Они все плюс-минус одинаковые. Какой-то свой замысел. Это морская спальня. Хотя в целом, мне кажется, весь дом веет духом моря. Но здесь вот много синего преобладает, в общем, в стиле то все сделано. Я бы еще хотел обратить внимание, что везде на полах здесь лежит настоящий паркет. И, кстати, с каждой Спальня есть выход на балкон мы его чуть позже посмотрим потому что отсюда не очень удобно выходить абсолютно из каждой части можно выйти и посмотреть здесь господа у нас есть вот такое вот зонирование анатолия мы оставляем вон там и с надеждой остаемся в этой спальне большой санузел. но нет формы но ванна, зато какая в бане стояла ванна, блин. Здесь, господа, еще есть отдельная вот такая вот часть. И здесь представлена спальня маленькая. На самом деле, назначение именно этой спальни мне неизвестно. Но ее можно абсолютно спокойно переделать в гардероб. При этой спальне достаточно большой. То есть, здесь все спокойно размещается. У вас есть вот такое вот окно. Но если вы хотите, можете, конечно, оставить ее вот в таком вот исполнении. Если есть желание. А есть еще вот одна спальня, Привет. уже в желтом исполнении, здесь также у нас стоит шкафчик. Парли цвет классный да? Вот здесь прям вообще такое ощущение, как будто ты вот в Ялте. Еще раз я это сказал. Какой ну, раз вы уже слышите, что я сегодня про Ялту говорю? Ну раз, наверное, 7 точно. Да. Какое да. море отсюда открывается? Заморочиться заморочится и посчитает, сколько раз ты сказал слово Ялта. Здесь также есть, господа, санузел. Вот так он выглядит, небольшой, но тем не менее у каждой спальни абсолютно, у каждой есть собственный санузел. Мы переходим с вами в еще одну зону. Здесь, кстати, у нас представлены две гардеробные. Анатолий, пожалуйста, дерни там выключатель. Первая выглядит вот так, вторая выглядит вот так. То есть они дополняют друг друга. Вещи можно похоронить. Мне, честно говоря, во всем доме почему-то больше всего нравится именно вот эта спальня. Она, наверное, просто из-за оттенка вот этого синего. Мне очень нравится эта спальня и очень нравятся вот именно сами картины, что на них изображено. Это выглядит максимально. Хотя мы находимся в доме с морской тематикой, с теми же самыми балками, совсем. Но выглядят вот эти зимние картины. Чтобы вы не забывали, что вы находитесь в Сочи где с видом на море, где есть и море, и горы. И здесь, господа, также у нас представлен санузел, достаточно большой, хорошего размера. И какой ну, давай. классный вид отсюда просто. Вот, мне кажется, что его нужно брать перетекающим в потолок. Ну, то есть, вот сочетание вот этих дверей, а и, э, двери такие же, как и окна. Это Тифани. Это Тифани, да? да, уже. Отлично, Анатолий. А, и, соответственно, балки, вот этот вот канат. Ну, есть такое ощущение, какой-то палубы, я не знаю. Тут что -что ощущает, много, здесь? на самом деле, разных ощущений, но все они приятные. Тогда зайдем еще в одну спальню. Да, еще одна спальня, она, по сути, такая же зеркальная, как мы только что с вами смотрели, желтую. Да, здесь своей. санузел, вот такой У -у -у. Вот небольшой, ну свет включен, покажу. И, И здесь же, кованая, кровать. кованая кровать большая. И даже здесь, смотри, штурвал от корабля. И здесь вот штурвал от корабля. Какой вид да, отсюда открылся? Вот мы только вышли, и сразу вид на бассейн, на свою придомовую территорию. Вот просто прикинь, у тебя вот здесь детишки бегают, ты бегаешь, мужство бегает. Ты просто кайфуешь вот от жизни. Вот ты вышла, вот в 12 часов проснулась, а все уже вот прибрано. Я представила. Да? Правда? И ты выходишь вот отсюда. Отсюда в... выхожу и смотрю, как вот здесь. С кофеечком. Типа все, кофе. все идеально, да. И просто А нравится. вот туда вот смотришь, там да, море. И вон кто-то на яхте О. проплывает еще. Ну, мне подходит. Это тот самый балкон, про который мы вам говорили. То есть mm -hmm. можно было, в принципе, выйти именно из этой комнаты. Это комната с темно стендами стенами. И здесь вот такая вот есть терраса, балкон, и как ее можно еще назвать, неизвестно. Здесь на самом деле собственники хотели сделать зимний сад, но не стали его делать. Здесь они же хотели сделать еще небольшой, типа, тренажерный зал, и можно было это спокойно реализовать. Но, как вы видите, пока эта зона свободна, можно здесь делать все, что вы захотите. И вот еще обратная часть также выглядит неплохо. В зависимости от того, чья будет вот эта комната. То есть, если комната будет женская, то, наверное, здесь может реализоваться зимний сад. Если комната будет мужская, то тогда, наверное, можно будет реализовать здесь спортзал. Да. Сам балкон выглядит вот так. Круговую дома, да, проходит. Так все спокойно. Причем мы на самом деле находимся, но, ну, наверное, в метрах в 300 от основной магистрали Сочи. От Курортного проспекта, улица Ленина, кто его как называет. То есть она находится вот там. Но насколько да, здесь тихо. Вот там птичка чирикает какая-то. Ее прям вреда слышно вреда очень вреда хорошо. Явно очень взрослый старый. Мне вообще очень нравится, что на самом участке реализован ландшафт. И так, что он, дом изначально был вписан сюда, в ландшафт. И что-то здесь, конечно, еще росло. Но, тем не менее, очень много деревьев, которые просто вот сохранились, как они есть. У нас еще есть один этаж, господа, спальни. И есть один этаж внизу, который у нас откроет выход на балкон, где мы в принципе, все и расскажем информацию по стоимости и по всему остальному. Пойдемте теперь наверх по вот этой потрясающей лестнице с потрясающим вот такой вот люстрой, которая, кстати, простирается аж с третьего этажа да. до первого вот туда вот. Изначально эта комната была предусмотрена как библиотека. Но в библиотеке здесь быть было не суждено, и появилась спальня. И спальня здесь действительно потрясающая, но если вам не нравится, то изначальное предназначение этой комнаты – это библиотека. Но я бы в ней жил и так. Когда смотришь э, на кровать отсюда, то такое ощущение, что там все уходит в небо, что нету потолка вообще. Такое прям… Ну здесь достаточно очень воздушное да, пространство. Подчеркнуто правильными цветами. Причем, заметьте, здесь несколько оттенков голубых. Потолок, ну, и стены и занавески, все немножко в разное. Когда ты попадаешь сюда, потолок, ну сколько? Метра... Ну В районе 4, 4, да. 4 метра, да, и у тебя нету давления абсолютно. Ты как бы здесь свободно раскрываешься. Представляешь, ты лежишь на этой кровати, здесь все у тебя раскрыто, лучи солнца пробиваются. Ну, какая приятная здесь атмосфера, она именно вот этого места. То есть оно как-то грамотно сделано, даже если бы оно было библиотекой. А, да, там, допустим, я представил, что стоят стеллажи Вот с именно с этой части, да? Да. А здесь у тебя, там допустим, кресло качалка, а, может быть, там небольшой стеллажик хотя, наверное, окно не позволило бы, да, но это место у тебя там, стол, а, кресло, ты сидишь, читаешь. И обязательно нужно курить трубку. Ну, возможно, но в доме я бы не советовал ничего курить, потому что будет неприятный запах, а запах курева не выведешь ни откуда и никогда. Поэтому курить лучше на улице, ребят. А лучше вообще не курите Минздрав предупреждает. Кстати, Толян, закрой, пожалуйста, дверь. Давай просто покажем размеры, потому что двери здесь действительно, во-первых, они очень тяжелые. Во-вторых, они сделаны из натурального шпона, да, я так понимаю. То есть это деревянная дверь. И она очень большая просто. Обратите внимание. Толя, встань, пожалуйста, рядом с ней. восемьдесят 81. Толя, метр 81. А сколько же ты тогда? Метр 77. Вот. Ну и здесь, конечно же, у нас представлен еще один санузел. То есть, пожалуйста, каждая спальня, как мы вам говорили, представлена собственным санузлом. Обратите внимание, как выглядит Люстра, то есть включается, и вся лестница до первого этажа подсвечивается. Мы с вами посмотрели все этажи, которые представлены спальнями, кроме одного. Минус первый или первый, как его правильно называть. Ground floor, вот так будет правильнее, потому что это этаж, который перетекает у нас в землю и перетекает именно в зону бассейна. Сейчас вы это все увидите. Yeah. Первый этаж, ground floor, как хотите его так называете. называйте. И здесь у нас летняя часть. Не знаю, к сожалению, как ее правильно характеризовать, но это, наверное, зона летнего лаунжа. Почему? Потому что здесь, с правой стороны, у нас бассейн. И вот сейчас вы его увидите. И здесь у нас, господа, портальные конструкции, которые вы открываете, и у вас... Создается единение вашей же природы, вашего ландшафта С вашим же внутренним убранством То есть здесь именно про эту часть я говорил вам стоя у бассейна Что вы можете спрятаться от летнего зноя, от летней жары И просто здесь насладиться чем-то Либо вот здесь, пожалуйста, есть еще один камин То есть сверху у нас точно такое же пространство Можете здесь закайфовать с книжкой Либо сверху, но еще здесь в теннис играют Также здесь есть спальня с небольшой еще маленькой, спай. которую ты кстати приглянул себе, пойдем да. вот расскажешь, расскажешь почему вообще тебе она прям да, зашла, так как э, я человек уже не молодой вот и для того чтобы хорошенько поспать мне требуется прям полная темнота и полная тишина, здесь еще есть постирочная товарищи, выглядит она вот так, то есть здесь есть еще выход на обратную часть территории и вот так выглядит постирочная то есть все, что вы хотите, здесь можно исполнить. Я думаю, что мы теперь показали вам все части этого дома. Настал момент найти какую-нибудь красивую сейчас локацию и объявить стоимость. Я думаю, что это место, с которого мы начинали, будет самым подходящим для объявления цены и для напоминания вам, что же вообще здесь еще раз есть. Итак, дом в испанском стиле 400 квадратных метров. Баня скандинавском стиле 200 квадратных метров дом с летней кухней коммуникациями и комнатам кухни с санузлом для обслуживающего персонала бассейн 12 на 7 16 соток с ландшафтным дизайном порядка шести парковочных мест открыто плюс еще верхняя парковка на две машины зона барбекю, такая вот а, ротонда или летняя веранда, сам дом на 9 спален, в каждом из которых есть свой санузел, бильярдная, теннисный стол, стеновал, купель, свой мини-пляж, балкон и прогулочная терраса с эвкалиптами. Да, и что немаловажно, все коммуникации центральные, здесь есть газ, что а, делает существенно меньше, Коммунальные платежи за отопление такого большого дома. А также здесь центральная а, канализация, вода, 15 киловатт свет. В Сочи далеко не везде это. И все это вместе 180 миллионов. Я действительно считаю, что этот дом стоит своих денег, но если вдруг по какой-то причине он вам не понравился, то вы можете перейти на наш сайт RepayPro и посмотреть, какие предложения там представлены. Либо посмотреть более подробные фотки этого дома также у нас на сайте. Обязательно переходите, но ну и если вы хотите посмотреть, то внизу указаны все ссылочки. Звоните, пишите, и мы организуем вам просмотр всего бриллианта. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока!